Всем привет, дамы и господа! Сегодня показывает Дима 2413. Итак, сегодня мы играем на Т-54. Как видите, я его, да, купил, не поверите. Отлично, лоб... не так давайте немного от Т-54. Отлично, лобовая и, башня, и брони в башне много, хорошо, все бронировано. Пробиваются передние катки, уязвимые борта и корма. Также и в башне. уязвимы еще лючки на башне. Итак, отличное оружие, очень точное. Так и что я с собой вожу? Я с собой вожу 30 ББ и 20 кумулятивных снарядов. Итак, давайте ближе к бою. Uh, как мы видим, у вражеских... Uh, вражеском сетапе. АМХ-50, uh, 120, Е25, Леопард, Прототип, Тайп-61. Это из девятых. Значит, у них 4 девятых уровня. Так же, как и у нас. По, по одной арте в команде. Uh, по... Uh, у них две ПТ, у нас 3 ПТ. Ну, тому и лучше. Итак, -э, сначала, давайте ближе к бою. Сначала я еду на центр, думаю, то, что тут что-то я сделаю. Там ну, там просвечу и там подобное. Но вижу, что туда едет Т-71, и, и решаю свернуть на этот переулок. Так. После того, как я думаю, то, э, после того, как я вижу ИСа второго на центре, я думаю, то, что за ним едет еще какие-нибудь какие девятки. Но... Это оказалось не так, после того, как я доехал вот до этого переулка. И стал ждать. Потому что я знал, что сейчас они начнут ехать. И так я встречаю Е-75 и сразу им кидаю на 263 очка прочности. После перезарядки сразу кидаю по следующему. Еще на 367. В следующий раз я стрелять не стал. Потому что меня Е-75 начинал кон контрить. Я это понимал. И начал откатываться назад. Сейчас вы это увидите. И решил поехать за ИСом вторым. Да, ребята, отличная маневренность, хорошая точная пушка очень помогает этому танку. После боя результаты, извините, пожалуйста, не сохранились, но я вам в подробностях расскажу. Я получил на этом танке вторую степень, я не знаю, почему вторую степень, но под конец боя вы все узнаете. Итак, ИС второй оказался не... Иди идиотом и он поехал вперед. Я думал, что я еще по ним попаду и я не попадаю. Итак, ребята, это о том, о чем я вам говорил, как вы помните. Попал в передний правый каток. Вот эти катки пробиваются себе спокойно и поэтому он меня спокойно пробил. Итак, давайте смотреть дальше. После этого я его быстренько разобрал. Это мне даже не составило проблемы. Но я увидел, то, что справа начинают поджиматься другие танки, и я сразу заехал за поворот, чтобы по мне не стреляли. Первый выстрел по супер першингу прошел без урона. Так же, как и он мне стрельнул без урона в гусеницу. Потому что моя гусеница была спрятана. А, гусеница и корпус был спрятан. Был спрятан. Поэтому а, я понимаю, то, что с супер першингом, на супер першингом нет смысла ехать, потому что сейчас меня тоже опять кто-то встретит. Опять я нарвусь на неприятности. И я решаюсь вернуться опять к тому, там, где я простреливал, Е-75 e и тому подобные танки. Сразу начинаю быстренько возвращаться, на этот момент у нас уже 1287 урона, я поджимаю сразу сюда, думаю, сейчас выкатся на СТА и быстро его забрать. Но, да, когда я приезжаю, все стреляют по СТА, но вижу, потом 50-100 фукашного и стреляю ему в борт ближе к корме, в надежде на поджог. Но поджога не произошло, и я начинаю резко отказываться, потому что вижу, то, что они начинают ехать по центральной линии. И сразу ухожу сюда, чтобы можно было танковать башни, так как башня более бронирована, чем корпус. И так начинаю их выцеливать. Жду первого. И первый попадает у нас из три и получает на 296 прочности ношу я ему и жду дальше вижу выкатывающийся 75 и понимаю то что то что есть 75 он не картон и стараюсь выцеливать те которые более картонные как вы заметили АМХ 50 500 э, ушел уже из АФК начинают по мне э, ребят начинают уже лезть IMX от AC 48 стреляет фугасами, потому что понимая то, что мне урона нанести не сможет. Первый мой снаряд уходит Езим 5 в верхний бронелист лобовой, и я его не пробиваю. И второй снаряд я его посылаю ровно в борт. И дальше я заряжаю кумулятив, потому что он спрятал НЛД. Я сразу заметил и сразу начинаю его ему раздавать кумулятивами. Да, ребята, после этого боя я ушел в плюс. Так как я играл очень аккуратно и очень агрессивно. На этот момент у меня уже э, 3188 урона. Как вы заметили, я начинаю играть кумулятивами, потому что не могу пробить Е-75. Третий снаряд Е-75. Вот, ребята, стоп, момент. Сейчас пойдет очень грамотная игра. Вот, запоминайте такие моменты, чтобы не подставляться и как можно меньше получать урона. Э, так, будет сейчас немного моей глупости и немного правоты. Итак, давайте смотреть дальше. Я стреляю быстро, кадежусь в Иса и смотрите, грамотная игра. Что я делаю? Я пытаюсь не поставиться под Е75 и не поставиться под э АМХ. Таким образом спасая себя от, от э тех орудий, которые смотрят еще на меня. И таким образом танкую. Вижу, то, что Е75 начинает на меня сводиться и резко отдаю назад, потому что вижу, то, что еще и АМХ. Пытаюсь устрелить в МХ, клинчу я опять ИСа, по мне стреляет Е75 фугасом. Я не успел отъехать, выцеливаю быстро-быстро-быстро-быстро-быстро в темпе, выцеливаю его, и меня из 3 забирает. К сожалению, вот это вот, то что я протупил, когда оттуда резко не отъехал оттуда, это была моя самая-самая-самая главная ошибка. Поэтому, ребята, как можно меньше совершать таких ошибок. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем удачи, всем.